У нас за год спецоперации появилось какое-либо понимание э, в том, э, какая идеология нам нужна? Ну, это не обсуждалось на секции. Нужно сказать, хотя тоже звучали такие высказывания, но здесь есть проблема, не связанная с данной конкретной секцией, а базовая проблема, что у нас в Конституции запрещена идеология. Ну, понятно, почему это было сделано, потому что... В советское время была выражена идеология, и это не способствовало, в конечном итоге, это не способствовало сохранению советского государства. Поэтому вопрос о возвращении идеологии на какой-то уровень именно государственного управления, государственного мышления, это вопрос скользкий, и тут можно очень легко уйти в какие-то кондовые формулировки, которые будут отбивать какое-либо... Ну, восприятие вообще государства как института который обеспечивает какие-то цели которые оно декларирует а не способствовать ну, сказать, мобилизации общества вокруг вот происходит ну, специально военной операции как мне кажется Чтобы я отметила в плане таком важном в секции философии обсуждалась тема очень востребованная как мне кажется это как обеспечить, вот, не, в, не вдаваясь в вот этот идеологический контекст, философию м -м, прорыва, наверное, да, ну, экономического прорыва, какого-то инновационного прорыва. Ну, скажу, как я это понимаю. Этот вопрос, кстати, меня как раз задали. Кто должен, кто может, точнее, в наших нынешних условиях создавать замкнутые инновационные производственные продукты? То есть вот те дроны, да, вот на форум называется "Медиа Дронница". А кто эти люди? То есть вот айтишники, которые уехали, как только объявили частичную мобилизацию, для которых не важно, какая будет у государства идеология, они в любом случае. То есть даже если они вернутся, они ну, так или иначе отстранены от происходящих процессов. И если мы воспринимаем советский опыт как показательный, вот на пленарном заседании это очень активно звучало, что нам нужно там Совинформбюро создавать, как было в советское время, Госкомитет обороны, как было опять же в советское время. Но в советское время инновации создавали в большом количестве люди, ну Королев, Туполев, которые сидели в шарашках. То есть они были принуждены государством, которое их посадило. Да, им создали конструкторские бюро. И там они уже создавали инновационные продукты. Это невозможно в наших нынешних условиях. Или возможно, мне кажется, скорее нет. Так вот, кто эти люди, которые будут? То есть это средний класс какой-то инновационный, где он вообще у нас в стране находится? Ну и здесь болевая проблема состоит в том, что если мы не поймем вот эту точку, вот эту точку инновационного роста, то альтернатива ей это мобилизация населения. Мне кажется, то, что это обсуждалось сегодня, это достаточно важно.